Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня у нас снова в гостях координатор постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России Владимир Иванович Филин. Владимир Иванович, приветствую вас. Приветствую вас и всех ваших зрителей. Владимир Иванович, наших зрителей беспокоит очередная законодательная инициатива за подписью Мишустина. Суть беспокойства в том, что в прошлом году нас загоняли неизвестно зачем по домам. Есть такое подозрение, что в, в этом году с помощью вот этих изменений в закон, федеральный закон о защите населения и территории чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, нас могут выгонять из дома вот только непонятно куда. Владимир Иванович, насколько опасения наших зрителей и граждан э, обоснованы, и можно забрать этот законопроект или поправки к нему более подробно? Ну, начнем с того, что... У нас, интересно, принимаются законы, как вы знаете, да, количество законов просто умопомрачительное, там до тысячи с лишним в год получается. А самое главное, что они начинают подменять понятие, да, вот есть чрезвычайная ситуация, есть чрезвычайное положение, но для того, чтобы, так сказать, функции, которые, в общем-то, присущи президенту, Совету Федерации, Государственной Думе, когда президент принимает решение по введению, допустим, чрезвычайного положения, да, он вводит его, там определенный срок есть, срок от 30 дней, если это на территории Российской Федерации, и 60 дней, если это в каких-то местностях, ну, где соответствующим образом возникла ситуация. И только после того, как он объявляет об этом и выносит это на обсуждение Совета Федерации, только после того, как утвердит Совет Федерации, он соответствующим образом вступает в силу. Что получается, если, допустим, он, Совет Федерации не утверждает, то в течение 72 часов данный законопроект, данный указ президента должен быть аннулирован. То есть, он не действует. Все. Он после, если он объявлен, даже если он объявлен, но Совет Федерации не принял решение по этому вопросу, через 72 часа сообщается о том, что чрезвычайное положение не введено в стране. Что у нас сегодня получается? Ну, вы помните, у нас режим повышенной готовности. <с> ну, что это такое вообще? Режим повышенной готовности, понятие, что это такое. Кому и к чему. Повышенной готовности к чему. Вот, понимаете, вот эти игры за словами... И подмена вообще статей Конституции, федеральных конституционных законов. Да? Вот, допустим, законопроект, который вы сейчас... О чем мы сейчас с вами говорим, это вот номер 112 08 45 см о внесении изменений Федеральной федеральный закон о защите населения территории от чрезвычайной ситуации природно- и техногенного характера, говорит только об одном, что они вводят еще одно понятие, так называемая угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Ну, вообще, я вот вначале думал, что это вообще происходит, как это можно понять, что такое угроза и кем она определяется. А получилось следующее, что в данный законопроект вносятся еще некоторые поправки, которые дают огромные полномочия в том числе и людей просто выселять из квартир. То есть, люди должны в соответствии с этим законом, ну, будем говорить, покидать квартиры. Вот пояснительная записка вот здесь у меня лежит, в которой сказано о том, что значит, законопроектом предусматривается введение обязанностей для граждан эвакуироваться. То есть, не просто их эвакуировать, они еще сами эвакуироваться с территории, на которой существует... Угроза возникновения чрезвычайной ситуации или из зоны чрезвычайной ситуации в момент получения информации. А теперь смотрите, интересный ход. Мало того, что это, ну, раньше это объявляло правительство Российской Федерации, то есть федеральные власти. Теперь в соответствии с этим законопроектом может объявляться региональная власть, местная власть, самоуправление и, внимание, и организация. И организации. Я читаю с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов федерации, органов местного самоуправления и внимания организаций в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативное проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления и эвакуационных мероприятий. В чем говорит? О том, что э, функция президента, которого, ну, Мы сейчас не говорим, как его избирали, это отдельный разговор. Но функция президента, гаранта Конституции перекладывается на организации. Ну, как, это вообще уровень, вообще маразма какой-то. Я, я понимаю, когда уровень федеральной власти, еще можно с федеральной спросить, а что ты спросишь с организацией Лютик, или там какая-нибудь звездочка, или еще что-то? Да ничего. Но, получается, что после того, как они объявляют, ты обязан, подчеркиваю, обязан покинуть данное жилище, в котором ты находишься. То есть, это, это уже посягательство на, ну, на мою частную собственность. Потому что, а как и я неизвестно, а приду я в это жилище дальше или не приду в это жилище дальше. И что вообще будет с моим жилищем вообще? В порядке шутки просто, я так понимаю, что, например, такая организация, как НПСР, может тоже попросить, например, какую-то территорию, например, Кремль очистить, объявить. Конечно. Угроза чрезвычайной ситуации. То есть, там возникла угроза чрезвычайной ситуации. И будьте любезны, мы вас отвезем туда, Куда в соответствии с ГОСТом, а, кстати, принят теперь еще и ГОСТ, вступил, он вступит в силу 1 июня 2021 года. И этот закон вступит в силу 1 июня тоже же, этого же года. Понимаете, интересная какая вещь. А что вот в ГОСТе сказано? Вот, ну, в этом ГОСТе «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность и чрезвычайных ситуаций». Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации сказано, что прописаны этапы подготовки эвакуации, использования транспорта, выделения и так далее и там подобное. Что же тут интересно они предлагают? Ну вот в гости определены требования размещения граждан. Жилплощадь, выделяемая и в этом безопасном районе, это 2 квадратных метра на человека. У заключенных больше площадь, мне кажется, положено. Ну, наверное, да. Значит, на тысячу человек 7 банных мест. То есть, и самое интересное, 10 койко-мест больницы. То есть... Из тысячи человек только 10 могут попасть, но ну, в случае, если что-то произойдет, да, ну, если, если это эпидемия или что-то, тогда возникает вопрос, а как вы собираетесь лечить людей-то? То есть, что получается, что вот людей, в принципе, ведут в определенные места. Какая, какая там будет ситуация, никто пока не знает. То есть, если говорят о некой угрозе, возникновение чрезвычайной ситуации, то у меня возникает вопрос, а эта угроза, вот эта чрезвычайная ситуация, не там ли, куда их ведут? Но по факту получается, люди идут колоннами в соответствии с ГОСТами, 500 человек, их охраняют, потом они должны пройти где-то порядка 30-40 километров, ну, в зависимости, конечно, от того, что будет происходить на, в этом месте, где как бы угроза о, о, объявлена. А, значит, через полтора-два часа через полтора, часа они, там, через, через полтора -два часа они остановку делают на 15 минут. И дальше двигаются, ну, соответственно, с автоматчиками, с охраной и так далее. Меня ведь беспокоит даже не то, что людей ведут, а где дети? Они же в школе. Недавно по некоторым регионам страны прошли учения. Так вот, детей должны были вести отдельно от родителей. А вот куда вести, и кто их будет там встречать, и в каких помещениях они будут находиться, никто не знает. То есть таким образом получается, что дети идут отдельно, взрослые идут отдельно. Что там кто и как будет с ними так сказать, ну, поступать, трудно сказать. Но само разделение семей неизвестно на какой срок. Что такое введение чрезвычайного положения? Чрезвычайное положение вводится тогда, когда действительно ну, либо что-то военное, да, как это внешняя угроза, или внутренние там, изменения конституционного строя, ну, какой-то переворот. Там. Тогда действительно что-то ну, серьезное. Да? И тогда президент или Руководство страны, действующее, имеет право объявлять чрезвычайное положение. Опять-таки оно вводится на определенный срок. На какой срок вводится э, угроза э, возникновения чрезвычайной ситуации, где прописано? Вот я беру закон, вот он, закон, мишуственным, так сказать, внесенный в Государственный Дум. Я не нашел здесь статьи, на какой срок вводится. Чрезвычайная ситуация. Даже не чрезвычайная ситуация, а именно угроза чрезвычайной ситуации. То есть у нас получается, что сегодня Гауляйтер Собянин в соответствии с этим законом может ввести на неопределенный срок угрозу чрезвычайной ситуации и выселить людей под этот закон. Потому что, извините, вот на территории Москвы, но я коншутрирую, на территории Москвы возникла угроза чрезвычайной ситуации. Привет! Езжайте, ребята, в места не столь отдаленные. Мы вам создадим возможность пешочком километров 100 отмахать, а там для вас уже будут готовы лагеря ковидные и что там еще подобное, где вам дадут возможность разместиться на территории 2 на 2. Владимир Иванович, если ковидные лагеря с 2 квадратных метра на человека, социальной дистанции, там проблемы возникают? Да, какая социальная дистанция? Тут, вы понимаете, что вот в этом законе, который они сейчас уже рассматривают, они собираются его принять на весенней сессии, то есть в мае этого года, есть пункт, где в том числе и заболевание. То есть что происходит? Что если завтра Роспотребнадзор нам заявит о том, что у нас кривая резко ушла вверх по заболеваемости, то соответствующим образом на основании данного закона губернатор или даже глава какого-нибудь поселения принимает решение о введении чрезвычайной ситуации. Как угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Все с этого момента. Все, что прописано в гости, а в гости прописано, вот я вам уже сказал, что да, период, ребята. В каждом таком месте, где, куда люди должны поступить, должно быть не более тысяч человек. Вот 5000, так сказать, спасенных людей. Спасенных? От чего а, не понятно? От чего спасенных? Ну, непонятно, но главное, что спасенных, понимаете? Они спасены от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации то есть подмена вот это понятие которое пошло вот с того момента как мы получили вот этот собянинский указ о режиме повышенной готовности да, он уже пошел что они еще придумают сложно сказать но самое главное если они принимают подобные законы то почему тогда вот сейчас весна это тот момент, когда действительно могут возникнуть какие-то чрезвычайные ситуации. Там, ну, затопило что-то. Почему он вдруг действует тогда с 1 июня? И почему тот же ГОСТ включается с 1 июня? Возникает масса вопросов, понимаете, на которые ответа нет. Но мое предположение, которое я могу сказать, что готовится к тому, чтобы действительно... После того, как объявится соответствующая угроза чрезвычайной ситуации в связи с заболеваемостью, то людей просто отправят в ковидные лагеря. А там, что хочешь, можно сделать. Это же сколько лагерей нужно? Если по 5 тысяч человек, допустим, возьмем ту же Москву, это какое количество граждан? Ну, давайте так, официально, там где-то 12 миллионов, если мне память не изменяет, в Московской области 7 миллионов, ну, где-то порядка 19, 18, 19, официально. А официально по, будем говорить так, неподтвержденным данным, порядка 30 миллионов. 30 миллионов делим на 5 тысяч, получим 6 тысяч пионерских лагерей? Ну, знаете, я думаю, что с, с, э, справиться не... С, ну, же, у нас же люди быстро умирают от э, различных болезней. Сейчас смертность... уже ну, ВОЗ говорит, что смертность повысилась. Роспотребнадзор говорит, что у нас смертность повысилась. Так что дойдут ли люди до этого места? <laughs> или дойдут, трудно сказать. Понятно. дома это комфортнее. Площадь больше, условия лучше. А перевозка людей... Жизнь в таких в ограниченном пространстве. Истории же знают такие примеры. Рабов чернокожих, когда возили из Африки в Америку здоровых людей. Мне кажется, половина погибала в пути из заскученности ну, и антисанитаризма. Ну, конечно, конечно. Ну, как, о чем вы говорите? А вот этот ГОСТ, он не внушает оптимизма. Ну, не только ГОСТ не внушает оптимизма, а не внушает оптимизма вообще, почему вдруг вышли именно с этим? законом, законопроектом, когда вот, ну, я бы сказал, что ничего сверх такого опасного нет. Ну, кривая у них пошла вниз, вакцинация двигается, там, все у них вроде нормально. Зачем создавать какие-то новые законы, которые в дальнейшем будут... Ну, направленные против народа, я говорю, по-другому не скажу. Против меня, против моей семьи, против моей собственности, против вообще моей жизни в дальнейшем. Потому что неизвестно, кто будет объявлять о угрозе, неизвестно, как будут поступать с людьми, и неизвестно, чем это в конечном итоге закончится. Можно только себе предполагать. Владимир Иванович, в голове, в принципе, слабо укладывается, как вот так вот взял квартиру свою и бросил. Ушел, ну, слабо понятно, куда идти, будут ли там какие-то автобусы. Не хочется, честно говоря, все бросать, неизвестно зачем, и уходить, оставлять все так на произвол, неизвестно кого и чего. Насколько соизмеримо вот то, что заявит та или иная власть тому, что будет в конечном итоге получено? То есть, если сегодня нам заявляют о угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, мы, покидая жилище, вообще непонятно, что с собой взять, потому что люди будут в шоке, они будут метаться, детей искать и так далее, им уже не до еды, там, не до шмоток, они будут думать, как там сберечь себя. И тем, что потом в конечном итоге получат. Вот возвращаясь, если все-таки они вернутся еще из тех мест, так сказать, куда их отвезут к себе домой, то в каком состоянии они увидят свое жилище, в каком состоянии свое имущество увидят, непонятно. Нет э, ответственности за это. Непонятно, кто вообще несет э, за это хоть какую-то ответственность. Тот, кто заявляет или кто будет обеспечивать. А кто будет обеспечивать в данной ситуации? Чисто теоретически силовики будут заняты охраной людей от неизвестно чего, и организация этого мероприятия, охраной, соответственно, брошенных городов, заниматься будет просто некому. Но потом есть чрезвычайная ситуация, тогда возникает вопрос, а кто восстанется на этой территории вообще? Потому что, если там, конечно, серьезные какие-то будут... Ну, вещи там, я не знаю, химический завод взорвется, там какая-то будет, какой-то газ отравляющий или что-то, да, это понятно, да, там, ну, как бы, там никто не будет, но если там, предположим, образно сказать, что возникла эпидемия гриппа, и вот решил кто-то, значит, объявить, кто-то, почему? потому что я уже говорю, что в законе не, тут можно кому хочешь объявлять угрозу чрезвычайной ситуации, объявить о том, что оказывается у нас угроза. Ребята, все отсюда выметайтесь, вот вам ковид-лагерь, вперед, все там записано, как едете, как куда идете. А кто отвечает то будет? ответственность так зачем? За кем? Вот у нас возникает и вопрос. Для каких целей издаются такие законы? Вот очень хороший вопрос. Данный режим, который сегодня существует, он понимает, что у людей могут возникнуть определенные негативные отношения к этому режиму. Чтобы снять эти негативные отношения и снять вот эту волну нарастающую, нужно ввести что-то такое, что людей бы напугало и их изолировало. Не зря же Собянин и вся эта команда губернаторская да, ввели у себя режим повышенной готовности. Не зря, потому что ситуация накалялась, накалялась, накалялась и пошла. Ну, ввели, посадили людей под домашний арест. На какой-то момент напугали людей, действительно напугали, потому что я знаю, многие люди испугались. Но сейчас-то другая ситуация, люди уже видят, что не все так, как оказывается было. И вот они сейчас начинают искать, а как можно изолировать людей, а как можно создать условия, при которых люди не смогут выступать, не могут отстаивать свои права, не могут встать за себя и за свою семью. Вот вам, пожалуйста, возможность такая. К осени, а вдруг выборы состоятся, а вдруг на выборах, вдруг в кавычках, опять победит Единая Россия, а вдруг уже не, не. В кавычках. Люди выйдут и скажут, хватит, надоело. Вот вам ситуация, вводите. И в любом регионе, а где хотите. Как где-то началась так сказать, протестная акция, где-то люди начали выходить, ну предположим, в Хабаровске, так ввели угрозу чрезвычайной ситуации, возникновение угрозы, потому что есть угроза. Владимир Иванович, как нам поступить народу, людям, вот этим законопроектом? Ну, я сразу могу сказать, что этот законопроект будет принят, ну, процентов на 99. А вот что нам нужно сделать? Мы с вами власть, мы с вами народ. Сегодня в Государственной Думе сидят преступники. Сегодня они принимают антинародные, антиконституционные законы. Поэтому мы, как власть, не делегировали им свои полномочия, и данные законы не признаем. И какие бы они законы не выпускали сегодня, которые нарушают мои права и свободы, они являются антинародными и преступными. Поэтому мы не признаем данный закон.